коробка от youtube со значком youtube таки идем мимо типа так, будем -то, тусить, покажать доминку я целый Катя тоже нашла свою печать вот Катя записывает сторис Аня набирает, везде находит какую то необычную. меня никто не зовет как... я надеюсь все, все узнали Пошли дальше, выше этого конфликта Почему у меня размер? Эль? Никогда не догадайтесь, что в этом пакетике Я уже нахожусь в Германии, в Берлине на YouTube Creator Summit блогеров всего мира. И все. Так как это мое первое лайфстайл-видео, тем более влог, тем более с такого крутого масштабного мероприятия и с другой страны, из Европы, в которой я бывал, бывала... Я в Евро... Короче, я в Европе была первый раз. Я, конечно же, очень многое не сняла. Мне хотелось больше впечатлиться, больше увидеть, посмотреть, хотя я практически не посмотрела Берлин, потому что времени у нас не было. Блогеры будут занимать машину. ничего, сейчас научим вас говорить на Очень прикольное здание, похоже на какой-нибудь винзавод или флакон, такое творческое какое-то пространство. Мы сейчас приближаемся ко входу, сейчас будем заходить. Все блогеры снимают себя, снимают блоги. Поставьте, пожалуйста, лайк этому ролику. Я знаю, что вы все ждете Смешилкиных и другие рубрики, и они обязательно будут. Просто на них уходит огромное количество времени, а мне уже хотелось поделиться с вами тем, что происходит прямо сейчас в моей жизни, и... Голосуйте в опросе и пишите в комментариях свои предложения, как вы смотрите на то, чтобы было побольше лайфстайл видео. То есть, например, неделю лайфстайл, неделю ваши любимые рубрики. Я сейчас себе Брайана Мекса напомнила: я снимаю это видео ночью, чтобы оно вышло. И не только здесь, но и на моем канале Magic Family вышло очень классное видео с покупками и товарами. Короче, посмотрите, ссылка будет там. И там же ссылка на клип на миллион подписчиков на канале Magic Pets. Здесь такой необычный отель, в который меня поселили и других блогеров, которые приехали на этот саммит, что я решила вам его показать. Вот у меня здесь на шее Меджик Медальон. Мне его подарили Меджики. Будет путешествовать со мной по всему миру, ну, там, куда я буду успевать когда-нибудь, где-нибудь бывать. Подключайте свое сознание сюда, к Меджик Болу, и мы все будем... Здесь э, очень необычный стиль во всем отеле, он очень прикольный, мне он понравился. Это такой лофт, современный стайл с какими-то ретро деталями, например, здесь старинные такие висят, э, э, забыла слово, старинные бинокли. Здесь вот такая вот прикольная штучка со ступенькой, где можно лежать, подуш на подушечках отдыхать и смотреть в окна на крыше пермина. Может быть, даже какие-нибудь идейки для Magic House здесь очень прикольные светильнички здесь везде Все подвешивается на потолок На таких металлических проволоках Как бы таких плотных очень Когда ты заходишь в комнату, ты сразу видишь Первым делом вот это вот огромное Окно в пол, которое ведет На крыше Берлина И на вот такое вот патио На котором там люди отдыхают Прямо на крыше Это очень прикольно Вот такая вот тут кроватка двуспальная И меня прикалывает, что здесь подушечки На которых написано Давай проведем ночь. Эту ночь вместе. Это так мило, когда подушечка тебе предлагает провести вместе ночь. Бетонный потолок с трубами. На от здесь как будто прибиты вот такие вот просто медные листы. Это тоже часть этого стиля, а тут везде руки чьи-то. Все лапают эту стену. Я тоже должна полапать ее. Мы это вырежем. Я думала, это будет как-то поэффектнее. Короче, тут по бокам от кровати такие вот прикольные тоже лампочки, они на таких шнурах. Включить, наверное, да. Блестящие выключатели и розетки черного цвета. Это так винтажный пуфик, здесь деревянный стол, и мне нравится вот это в этом стиле сочетание стекла, металла, дерева, при этом какие-то растения стоят в горшках, вообще очень стильно, прикольно смотрится, когда я зашла, я увидела вот такую вещь на такой вот специальной штучечке Magic Family, я с моей прической, не знаю, где они эту картинку взяли, такая типа винтажная штучка, коробка от YouTube, со значком YouTube, она такая прям очень тяжеленькая, на ней стоит на бирочке мое имя. И в этой коробке что-то лежит для меня. Какие-то сюрпризы. Хэштег Creator Summit. Вот такая бумажка, заклеенная значком YouTube. Я сейчас быстренько допокажу. Прикольно, что раковина и умывальная часть находится прямо в середине номера, не в отдельном помещении. Ну, именно вот сама раковина зеркало И отделяется она вот такой вот что. Пусть можно ее закрасить. Нельзя крылить туда. <смех> вот всегда мои моей напишут, что я как ребенок радуюсь какой-то фигне Да, я как ребенок радуюсь какой-то фигне Я упала в этот отель и просто, блин, я просто захотела поделиться с вами своим счастьем, своей радостью Раковина такой столешнице с плиточкой Черный кран Прикольно Это натуральная косметика Здесь для умывания Сампуум Господи, я все Здесь такая же, этой же марки, бамбу, щетка бамбуковая, чтобы зубы чистить. В общем, на баночках, если вы заметили, написано «Stop the water while using me». Останови воду, когда ты меня используешь, для того, чтобы люди не использовали воду просто так. Вот когда мы чистим зубы, например, мы чистим их пастой, и вода просто зря течет. А на самом деле можно ее выключить, почистить зубы, и потом, чтобы сполоснуть рот, снова включить. И это нужно для сохранения всемирного запаса воды во всем мире Потому что во многих странах, таких как Непал или в странах Африки воды просто практически нет И им она очень нужна, и мы можем помочь тем, что будем ее экономить Будь самим собой, но будь сухим, поняли? Оно, на самом деле очень круто, реально мне безумно понравился Здесь вот такая вот есть полочка Ух, какая тяжелая Нет, это счетная машинка старинная, считать вещи свои повесить, я еще вещи не разобрала, вот они мои сумки, и здесь все выложено такой мелкой черной плиткой, очень прикольный, мне в последнее время очень нравится в интерьере такие темные тона, ну просто это очень как-то стильно смотрится, в общем, здесь такой вот коридорчик тоненький, и ты в него как бы заходишь, и оказываешься в такой же темной душевой, это прям так Необычно и здесь везде подсветка такая. Наверху желтоватенькая, приятная очень. Вот это вот это стекло, а не просто дыра. Высокое зеркало от пола до потолка самого. Ну и здесь, в принципе, туалет. Но должна же я показать туалет. Короче, просто черный туалет тоже с такой же черной плиткой И тоже тут есть такие прикольные ниши металлические с подсветками. И вот здесь подсветочка. Очень круто. Все. Короче, что это вообще такое? YouTube приглашает 100 блогеров со всего мира, чтобы рассказать им какие-то прикольные вещи, сделать воркшопы, мастер-классы. В этот раз из России были такие блогеры, как я, Берсик, Энни Мэй, Катя Клэп, Катя Адушкина, Мэри Сен, а из мальчиков Гэри, соответственно, Рус Берсик, Эдисон, Пози и Ян Топлес. Вроде бы я никого не забыла. Прикольная полочка такая на трубах металлических на ресепшене отеля. Вообще весь дизайн отеля очень стильно сделан. Вот такая кнопочка YouTube. Вот этой марки черные наушники у Дани. Кто спрашивал в комментариях, какая марка? Прикольно, так берешь подушечки вот здесь вот из вот этих вот кучек и идешь вот туда отдыхать на террасу. классно встретиться в другом месте. Да, прикольно, что мы вообще в другом месте. Мы не знали, мы не знали, и не я не знала, что Наташа будет в версии, и она не знала, что я. И мы такие идем мимо, типа, будем тусить, покорять, -то. Да, покорять, покорять, покорять а, иностранные. Все. Мы вернулись наконец-то к коробочке. Я даже сейчас нервничаю, не могу собраться в кучу как-то и нормально вам все рассказать. Какая-то сразу надпись такая восклицающая, что что-то здесь важное. Отдыхайте, тусуйтесь, веселитесь и наслаждайтесь временем, проведенным с нами, с Ютубом. Здесь такая вот программка, когда и что, где будет проходить. Свешот такой в современном стиле, очень такой современный, беленький. Написано YouTube, YouTube, YouTube, Берлин, 2018. Сзади э, хэштег этого саммита и как они догадались размер S сделали А если бы я другая была, как они меня догадались? Я должна это надеть сейчас прям. Короче, здесь бумажка, в которой перечислены просто все марки того, что есть в этой коробке Так, первое, что я вижу, почему-то бутылочку Я сразу обратила внимание на вот этот пузырек Focus shot FOMO concentration Короче, это какой-то напиток, конечно же, безалкогольный Полностью натуральный, экологичный Они в этот раз прям точно все для меня делали Я за экологичность и натуральность Они такие, хорошо, на тебе бамбуковую щетку, экологическую косметику, натуральный напиток для усиления концентрации внимания. То есть такой для мозгов. Надо прямо сейчас его глотнуть, а то я болею еще и не с полоток. Сироп из моего детства, которым поили, когда ты болеешь. Металлическая такая вот шкатулочка. Сейчас откроем. А здесь красная... Красная ручка. Кауэко спорт. Трендовые аксессуары тут написано, вот у меня теперь есть такая вот классная ручка, я буду ей подписывать ваши автографы Целая пачка каких-то... Это просто вот такие миленькие открыточки, которые можно самому заполнять, например, и куда-нибудь отправить Пишите в комментариях, кому отправить открытку Короче, это старейшая берлинская шоколадная фабрика Ладно, полакомлюсь ветерком, не сейчас. Google Home Mini. Вот такая вот миленькая, такая хорошенькая колоночка. Очень в стиле этого помещения, по-моему. Здесь еще есть отдельная коробочка для меня. Я ее сейчас открою. А еще тут есть вот такой вот классный блокнот. Я думаю, скетчбук Берлин. Это ваучер. От фирмы Ковальски Они производят сумки И 11 сентября в 18.30 Можно будет прийти с этим ваучером И обменять его на какую-нибудь сумочку Все, в коробке ничего больше нет И вот она, отдельная коробочка Для меня Печать Magic Family Печать. YouTube Magic Family. Вот, это они изобразили, как будет выглядеть печать. Вот для чего конвертики нужны. Я теперь поняла, то есть ты берешь. А вот это, наверное, эта штучка, чтобы печать туда макать. Теперь понятно, зачем эти кружочки нужны. И сейчас я поставлю сюда вот так. Свою печать, Magic Family. Прикольно. Вообще нормально по размерчику, даже свободненький, S-ну, потому что XS я чаще всего ношу, если уж прямо обтяжку. Но плечи какие-то странные, они прям так торчат торчком, потому что ткань очень плотная. Но я думаю, если вот так походить, чуть-чуть походить, походить, а Я должна вам, ребят, сказать кое-что важное, кое в чем признаться. Я человек простой, я не искушенный человек. Я за то, чтобы расти духовно в своей голове, чтобы строить другую вселенную вокруг себя. Именно поэтому я и строю дом на природе, а не стремлюсь жить где-то в центре Москвы. Я была очень впечатлена, потому что я не искушенная этим всем, и мне это все до сих пор как для ребенка, и я безумно рада, что это так. Я очень хочу, чтобы вы оставались с душой, чтобы вы ко всему относились с душой. Меня мотивировали разговоры на этом мероприятии, рассказы других людей. Меня мотивировала это на то, чтобы продолжать свое дело и идти своим путем. Путем любви, добра, счастья и света вот здесь, внутри, в душе, в сердце. Чтобы мы умели с вами и продолжали радоваться самым мелким мелочам и самым большим, великим вещам. Что ты наблюдаешь? Я прям чувствую сказать. А, блин, что ты делаешь? Это те печати, которые нам делали. Точно. Надо себя искать. Ты нашел себя? Да. Где? Вот, пози. Пози, пози. Вот это русская часть, мне кажется. Катя тоже нашла свою печать. Нашли себя? Да, вот. Я тоже себя нашла. Ля -ля -ля. Сейчас у всех обед. Все пришли кушать в такое большое помещение. Здесь всякие едалинки такие. Можно выбирать себе еду и нужно сесть типа по знакам зодиака. Это очень странно. Вот Катя записывает сторис. Позе уж кушает там. Короче, здесь мы сейчас набрали еду. Некоторые еще бегают, добирают еду. Снимаем. Вот Аня набирает, везде находит какую-то необычную еду. Очень вкусный. черный бургер. Она очень нашла вкусный. черный бургер и этот блинчик где-то взяла. Все просто набрали такие картошки. Типа. В Берлине очень много велосипедистов и велосипедов соответственно. Барша говорит голосом юмичу. Вот, ребята, учитесь, учитесь у немцев. Женщина с двумя очень большими собачками. Гуляет прямо в городе, вот метро. И она за ними убирает. Убирает за ними их дела, потому что иначе ее оштрафуют за порчу вот этого прекрасного газона. Учитесь, ребята. Я бы хотела вести передачи про путешествия, но меня никто не зовет, потому что они будут слишком необычными, Как и все мои каналы, как мои мэджики. Мы с вами очень необычные. Я сначала думала, что это лифт, а это общественный туалет. Учитесь, вот как должны выглядеть общественные туалеты. Безумно красивое большое здание, Берлинский кафедральный собор. Очень красивый. Пишите свои предположения, для чего в Берлине мусорки на ножках. То есть не как у нас стоят на земле, а на ножках. А вот там берлинская телебашня. Я знаю чёрчик ютуба И он вот, вот квадратный вот такой формы Вот так надевается, сейчас. Сейчас здесь собрались Те 100 ютуберов, которых пригласили На этот саммит 100 человек Дособираются здесь И будет финальное мероприятие Короче, у нас последний ланч и мы Берсики остаются в Берлине, они будут тусить, продолжать тусить. Скажите, дня, еще, еще бедные, еще два дня будут в Берлине. Подписывайтесь на его канал, пусть ему будет 5 миллионов подписчиков. Я надеюсь, все, все узнали, но ну, я думаю узнали тебя. Да? Напишите да. в комментариях, узнали ли вы позе. очень хочу чтобы люди все блогеры особенно тоже общались дружили и прощали друг другу все, что было, оставляли в прошлом и начинали новый этап своих отношений, как Ларин с Жараховым. Кто ожидал увидеть Ларина в клипе Жарахова? По мне это было очень мощно, и я рада, что ребята, они как бы забыли этот конфликт и пошли дальше, выше этого конфликта, потому что все это не важно. Важно отношения между людьми, мы должны меняться и расти, расти, это очень важно, расти над всякой фигней, которая была в прошлом, отпускать это прошлое и и не кто прав, кто виноват, потому что не бывает правых и виноватых. Все в чем-то виноваты и все в чем-то правы. И просто... Находить эти точки соприкосновения И продолжать жить без Вот этих воспоминаний из прошлого и обид И я реально хочу, чтобы просто все было хорошо Ну, ладно, короче Последние кадры из Берлина Мы сидим, ждем автобус-трансфер В аэропорт Нам вчера на вечеринке можно было сделать вот такие вот свои кепочки Всякие разные там красные, серенькие Я выбрала вот такую Хотела сделать надпись ярко-розовую Но как-то как как не очень Получилось мне не очень нравится. Да, вот теперь можно снять, наконец-то, бумажку мою. Почему у меня размер мерседесиках и потом отправляли нас везли, встречали короче, как я узнала, почему вот этот портфельчик, он так выглядит он из такой плотной, как бы скрипучей э, скрипучего материала потому что он сделан из баннеров, знаете, которые вешают на дорогах, то есть даже это сделано в тему экологичности и экономичности экономии материалов, здесь есть внутри два таких вот кармашка, она белая внутри и очень такая объемная, просторная, короче я вернулась из Берлина с целым портфелем всяких милых приятностей и подарочков от YouTube от YouTube YouTube. Но то, что вы еще не видели, я, по-моему, делала stories в инстаграме об этом. Это на таком вот ремешочке нам делали фотосессию, то есть фотографии. Каждый мог сфоткаться на любом фоне. Я, конечно же, выбрала такой вот ютубовский фон. Прям там тебя сфоткали и вот в такой вот файлик твои фоточки положили. Прямо тут же распечатали мелочь, а приятная память такая. Сейчас я вам покажу, что у меня есть необычное и прикольное. Вы никогда не догадаетесь. Вот реально никогда не догадайтесь что в этом пакетике в Duty Free купила вот такую вот милую розовую уточку с надписью берлин ну, просто мне кажется это так мило я не могла пройти мимо этого я не особо много снимала, потому что я, как маленький ребенок, все, типа, хочу увидеть, уловить И я не успеваю просто достать камеру, чтобы как-то на это реагировать Наверняка вы больше намного увидите во влогах Берсиков, они точно снимали, или Кати Адушкиной Но мне, наверное, главное передать мэджикам свои эмоции, что мне безумно понравилась эта поездка Я вас люблю Увидимся скоро в новых роликах. Переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах. Пока.